Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости, новости в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Любопытные подробности профессиональной и финансовой деятельности сына бывшего губернатора Олимпуржской области Юрия Берга скрываются на Покровском заводе многогранных опор в Новосергиевском районе. В 2019 году Сергей Юрьевич Берг официально являлся первым заместителем гендиректора ПЗМО в то время как его непосредственным руководителем, генеральным директором завода был Дмитрий Татарников. При этом, как следует из документов, по состоянию на 1 января 2019 года, по штатному расписанию должностной оклад Берга на предприятии составлял 200 тысяч рублей в месяц, а Дмитрий Татарников имел должностной оклад в 30 тысяч рублей. При капитализме чиновниками буржуи назначают тех, кто будет отстаивать их буржуазные интересы, за это капиталисты платят немалые деньги своим ставленникам, а также предоставляют немалые привилегии. Более 84% лесного фонда России не имеют достоверного отражения в государственных базах учета лесных ресурсов. К такому выводу пришла счетная палата по итогам проверок эффективности расходования средств на лесоустройство в стране, при том, что общая площадь лесов в стране по данным рослесхоза оценивается в 1,145 миллионов гектар, а состояние лесного фонда на площади 967 миллионов гектар у государства нет достоверной информации. Если капиталу выгодна нелегальная вырубка леса, то местные церкви закроют на это глаза, сделав вид, что никакого леса и вовсе не существует. Число безработных в Челябинской области выросло до 57,5 тысяч человек. Уровень регулируемой безработицы в регионе на 3 июня 2020 года составил более 3%. Напряженность на рынке труда 2,66 человека на вакансию, сообщили в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области. Эпидемия, кризис, буржуазия сокращает штат, желая не терять прибыль. Кто же в этих условиях позаботиться о наемных работниках, совершенно непонятно. Издание Реалии» обвинило сотрудников Альфа-банка в Томске в навязывании страховок на случай заражения коронавирусом. Они опубликовали историю одной из клиентов, которые якобы отказались выдать дебетовую карту без оформления в дополнение кредитки и страховки за 3000 рублей. В свою очередь в Альфа-банке уточнили, что сотрудник Томского отделения не навязывал оформление дополнительных продуктов. В банке заявили, что клиенту подробно разъяснили условия обслуживания кредитной карты и страховки, и клиент сам принял решение их оформить. Банк уже принял заявление от пострадавшей и вернул ей деньги за страховку. Как только трудящийся попадает в сложную ситуацию, банк с удовольствием навяжет ему выход из нее в виде невероятно соблазнительного кредита. В случае, если трудящийся согласится, то его ждет настоящая каторга на ближайшие годы, а то и десятилетия. Экологическая катастрофа в Норильске, где из-за инцидента на ТЭЦ в водоем и почву попали десятки тысяч тонн, разливав разлившегося топлива, может стать крупнейшей техногенной аварией за последние годы. Общая площадь загрязнения, по данным Красноярской прокуратуры, составила 180 тысяч квадратных метров. Ущерб, по оценкам экологов, может превысить 86 миллионов долларов. Расследование, произошедшего под свой контроль, взяла Генеральная прокуратура России. Максимальная прибыль в максимально короткий срок – основной закон капитализма. Капитал, ведомый этим законом, совершенно не заботится ни о своих работниках, ни об окружающем мире, ни о природе. товарищ, пока на Земле царит капитализм,